Международная премия Завойского. Акция «Письма защитникам Отечества». Всем привет! В эфире «Универ -ньюс», а в студии Аделина Абдрахманова. В высшей школе государственного и муниципального управления состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан. Основной темой программы стали современные подходы к управлению сельскими поселениями. Сегодня, если правильно использовать имеющиеся возможности, можно найти решение по многим, практически по всем вопросам. Для этого важно, чтобы вы имели необходимые профессиональные знания в области государственного, муниципального управления. Мы уже в стенах нашего федерального университета 10 лет проводим аналогичные программы. За эти 10 лет прошли около уже 40 тысяч разных руководителей, то есть разного звена. Это отратно, это безусловно для республики хорошее подспорье. Более того, мы оказываем такие услуги не только в нашем регионе, но и другим регионам. В Академии наук Республики Татарстан состоялась международная премия имени Завойского. а церемонии вручения победителей далее в сюжете. Адъюнкт профессора Индийского технологического института Мадраса Санкаран Субраманиан отмечен международной премией Евгения Завойского знак признания его новаторского вклада в электронную парамагнитно резонансную томографию для неинвазивной количественной оксиметрии опухоли в исследовании рака. В Академии наук Республики Татарстан профессора наградили дипломом, медалью и денежным чеком на 5000 евро. Лекция лауреата о своей работе публикуется в журнале Эплект Магнетик Резонанс. Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память нашего выдающегося соотечественника Евгения Константиновича Завойского, открывшего в стенах Казанского университета явление электронного парамагнитного резонанса. Особое место мы отводим премиями Евгения Константиновича Завойского, получивших признание мирового научного сообщества. А сегодня в условиях масштабного санкционного давления проведение исследований в такой важной сфере приобретает. Ассолютную актуальность. Премия получила признание Амперовского общества, Международного общества электронного промагнитного резонанса и Президиума Российской академии наук. Она получила международную оценку как значительная премия за научное достижение. В начале 2021 года комитет обратился примерно к 50 самым авторитетным специалистам в области ЭПР с письменной просьбой назвать кандидата. Были рассмотрены все кандидатуры, названные до 1 апреля 2022 года. В результате широкого обсуждения всех кандидатур решение комитета было единодушным. Премию 2022 года присудили профессору Профессор Сабрабаньян достиг таких удающихся результатов в определении в патологических э, патологических тканей. Мне всегда казалось, что будущее в еще далеко-далеко впереди. Надо сказать, что этому способствовали и наши выпускники, и выпускники нашей лаборатории. Ильдар Салихов, Борис Эпель, который, я думаю, профессор Сабрабаньян, за 31 год существования этой премии высокого звания лауреата были удостоены 39 выдающихся ученых из разных стран мира. Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Нидерланды, Россия, США, Швейцария, Япония, а также фирма Брукер Биоспин. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. В минувшие выходные студенты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета развернули павильон, имитирующий больницу после взрыва. Кто из будущих медиков разных регионов России смог быстрее оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь, выяснила Маргарита Михайлова. В минувшие выходные в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялась Олимпиада студентов-медиков Medical Quest. Мероприятие организаторы приурочили к десятилетию института. На торжественном открытии участников Олимпиады поприветствовал проректор Казанского федерального университета по биомедицинскому направлению Андрей Киясов. Помимо этого, на будущим медикам дали главный хирург Минздрава Республики Андрей Анисимов, а также заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии КФУ Сергей Зинченко. В этом году участие в Олимпиаде приняли команды из девяти регионов: Саратовской, Курской, Белгородской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Мариэл, мансийского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Это первая Олимпиада, в которой мы участвуем именно совмещенные с неотложной помощью, ну, Олимпиады по неотложной помощи и по хирургии. Надеемся, не, скажем так, не запариться на молодежном сленге, потому что все-таки это спектр знаний совсем противоположный как хирургии, так и неотложной помощи. Надеемся остаться живыми. Команда Казанского федерального университета также вошла в число участников квеста, но вне конкурса, поскольку КФУ является принимающей стороной. Но, несмотря на это, подготовка была довольно серьезной и основательной. Олимпиада для студентов – шанс узнать что-то новое. Мы впервые на такой олимпиаде, впервые вообще в принципе на таком мероприятии. И нам очень волнительно, нам, мы очень волнуемся, нам очень страшно, но надеемся, что мы справимся. Задание для участников Medical Квест» организаторы представили в двух блоках – теоретическом и практическом. Для проведения второго студенты развернули в стенах института павильоны, имитирующие реальные события. Оценивали работу медиков профессионалы. В состав жюри вошли специалисты медико-санитарной части КФУ, сотрудники кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины, кафедра хирургии, акушерства и гинекологии, представители МЧС Республики и Бюро судебно-медицинской экспертизы. По сценарию первой практической станции в больнице произошел взрыв. Участникам необходимо оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь на все про все 40 минут. У каждого пациента есть своя история. К примеру, на этой станции помощь пациента уже оказывает врач с ожогами первой и второй степени. Участникам необходимо продолжить сердечно-легочную реанимацию и помочь коллеге. Это очень необычный опыт, так скажем. На самом деле это интересно. Хочется посмотреть на реакцию ребят, которые сейчас придут и будут пытаться мне помочь. Число призеров по итогам Олимпиады вошли команды Северо-Западного Государственного медицинского университета имени Мечникова из Санкт-Петербурга и Белгородского Государственного Национального Исследовательского университета. Победу одержали представители Саратовского Государственного медицинского университета имени Разумовского. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Департамент государственной молодежной политики запустил всероссийскую акцию, направленную на поддержку военнослужащих, которые, защищая честь Родины и не жалея себя, оказались далеко от близких и делают все ради мирной жизни и спокойствия всех граждан страны. 21 сентября стартовала всероссийская студенческая акция «Письмо защитникам Отечества», в которой могут принять участие все студенты и выразить слова поддержки военнослужащим. Организаторы отмечают, что письма будут просмотрены и отправлены солдатам уже в течение трех дней. Данная акция проводилась, получается, в апреле уже и сейчас второй раз. Также на сайте именно Университета Синергия расположены все письма, которые писались в прошлый раз и, соответственно, которые написаны будут в этот раз. Сейчас идет сбор и далее уже все письма со всей Российской Федерации будут направлены в зону. Целью акции является поддержка российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, которые прямо сейчас, не жалея себя, делают все ради мирной жизни и спокойствия всех тех, кто остался дома. С нами была проведена организационная работа, информационная работа. Совместно с студенческими советами мы организовали сбор писем. А на данный момент нами собрано порядка 50 писем. Студенты Казанского федерального университета также выразили слова поддержки и благодарности. В студенческом городке акция закончилась 23 сентября, и все желающие передали добрые слова благодарности и приветы из Сатарстана. Людмила Седунова, Александр Кузнецов, Универньюз. На международной конференции в Елабужском институте КФУ обсудили проблему повышения резилиентности образовательных организаций. О том, что значит этот термин и как прошла конференция, смотрите в следующем сюжете.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 В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие первой международно-научно-практической конференции ⁇ Российские и зарубежные практики повышения резильентности образовательных организаций ⁇ В конференции приняли участие порядка 100 педагогов из Российской Федерации и Республики Узбекистан. Всего было выслушано более 80 докладов. Вступительным словом выступила Елена Мирзон, директор Елабужского института Казанского федерального университета. Она отметила, что участниками конференции стали коллективы школ региона. Директор института также заявила о необходимости организации такой работы в области резилиентности на базе учебных заведений. Это, конечно, только начало нашей большой научной, проектной, методической работы в данном направлении. Мне очень приятно, что сегодня участники этой конференции стоят коллективы школ очень многих районов нашей республики, поэтому надеюсь, что понимание в ходе конференции возникнет, понимание необходимости организации такой, школ, такой работы на базе конкретных школ. В ходе пленарного заседания выступили теоретики и практики, работающие с феноменом резилиентности. Понятие резилиентности применительно к педагогической практике существует недавно. В широком смысле резилиентность представляет собой способность школьников к сохранению высоких образовательных результатов вне зависимости от меняющихся внешних условий. Что же нам важно формировать в наших детях, в наших учениках, чтобы они эффективно и по возможности счастья вошли по своему жизненному пути? И каким образовательным результатом мы стремимся? И мы предложили рассматривать в качестве нового образовательного результата академическую резильентность способность учащегося сохранить устойчивый образовательный результат вне зависимости от изменения условий обучения, ситуации контроля и вопреки усложнившимся ситуациям. Стоит отметить: на сегодняшний день исследования в области образовательной и академической резильентности в Елабужском институте опробированы статьями Скопус ВАК и РИНС. А результаты исследований опробованы на практике. Проведены всероссийские региональные обучающие семинары, разработана программа повышения квалификации слушателям, которые стали представители 50 школ Республики Татарстан. Дарья Макеева, Айдар Нурмиев, Универньюз. Департамент координации деятельности образовательных организаций обернауки в России в связи с необходимостью информирования обучающихся и сотрудников вузов по актуальным вопросам проведения частичной мобилизации сообщает о возможности получить соответствующую информацию при обращении в единую информационно-справочную службу 122. Таким образом, в случае возникновения вопросов, касающихся частичной мобилизации, можно обращаться по телефону по горячей линии 122. В набережных Челнах, Казанский федеральный университет, Минпромторг Республики Татарстан и ПАО КАМАЗ подписали трехстороннее соглашение о партнерстве в создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении прерывных разработок и исследований в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!